и салин мухаммад алейкум сегодня 17 урок изучение матна по Аджруми. что такое матан я вам скажу это сливки это вся соль всей книги самые главные выжимки мы это проходим сейчас с вами. А уже потом остальные уже там шархи, разборы, там углубленное изучение. Это уже будет на отдельной взятой платформе, на специальном отдельном курсе, где вы будете уже более подробно и детально изучать каждый элемент. Но сейчас мы с вами проходим матен. Самое главное. Суть этой книги, чтобы у вас было представление про грамматику арабского языка. Семнадцатый урок виды и араба их 4 Мы сказали, что четыре вида и араба: аррафа, аннасаб, альхавдо, вальджазам. Итак, аррафа, да, у него есть четыре признака. Дамма самое главное. Если дома не будет, то вместо нее будет вау или алиф или нун. Насып! у нас бы пять признаков. Самый главный он У меня самые главные выделены особым цветом. Это фатха. Если фатхи не будет, то будет олив, кясра, я или убирание нуна, усечение нуна. Хафт. Самый главный это кясра. Если его не будет, то я или фатха. И джазм. Сукун самый главный. Если его не будет, то будет усечение какой-то буквы. Либо больной буквы, либо нуна. Это мы будем сейчас с вами все разбирать. Итак, Рафа, мы сказали, что 4, давайте же каждый разберем, где же он приводится, каждый из этих элементов, где он приходит. Дамма. Дамма – самый главный элемент, самый главный признак Рафа. Он приходит, и Муфрод, имя в единственном числе. Это, например, дом, кровать, карета, лодка. Или еще что-то. Все в единственном числе. Далее. Джамтаксир. Поломанная форма, множественного числа. Поломанная форма, это мы проходили с вами. Это когда меняется скелет слова. Меняются харакяты, добавляются какие-то буквы, убираются какие-то буквы. Это джамтаксир называется. Третье. Джаммуаннасалим. Это когда к женскому слову добавляется атун на конце. Муслиматун, минатун. Но сейчас мы это все на примерах разберем. Аль-фиа аль-мудори четвертый вид. Фиаль-мудари глагол мудария, у которого на конце ничего не наблюдается, ничего не присоединено к его окончанию. Давайте же посмотрим на примерах. Смотрим примеры. Исмуль-муфрат, например, шаджара. Чаджара это дерево, дерево а во множественном числе ажджарун. Невозможно сказать деревья и все. Нет, у них надо обязательно, видите, олив добавить там, там арбуту вообще убрать, харакеты поменять. Да, конкретно все изменили. И, например, бахрун было, море. Как во множественном числе? Бихарун. Харакеты поменялись, олив добавился. Ля и ля и Теперь множественное число женского рода – муслиматун. Атун добавилось. Было мус муслиматун, стало муслиматун. Было табиба, врач. Женщина-врач, он есть. Теперь фиаль мударя, у которого на конце ничего не присоединено, Я фалю На конце нету, как в глаголах, например, яфаляни, тафаляни, тафалина, нету ничего чистой. На конце, видите, просто дамма стоит. Афалю, нафалю, тафалю. Вот во всех, этих, во всех этих именах и глаголах вы видите на конце даммы. На конце дамы. И тут независимо танвин дама или просто дама. На это мы не обращаем уже танвин дамма или просто. Самое главное дама есть. Это признак Рафа. Следующий признак. Место дамы может быть вау. Мы сказали, что вместо дамы может быть вау. Вау приходит в за Керсалим во множественном числе мужского рода здоровой форма, когда мы добавляем уна на конце. Был муслим муслимуна. Был учитель муальм, устал муалимуна. Множественное число. Учителя. Муслимуна, муаллимуна. Смотрите. Вау, вау, стоит. Это вот признак признак того, что эти имена в состоянии раф. Далее. Асмауль хамса. Мы это с вами проходили. Асмауль хамса. Абука, ахука, хамука, фука. Зу. Малин или зу или зуль-карнаин, или зу-зу-зу. То есть обладатель чего-то. Здесь в данном случае зу-ильмин это обладающий знанием. Здесь вы видите также вау. Вау, везде есть. Абукя, ахука Может быть, абукум, абу -кум, абуки, абу ки, абу абукя, абу гум, абу абу Или ахума, ахукум, ахуки, хамуки, фуки. Так, здесь понятно все. Далее, третий признак урафа. Мы сказали, это алиф. Алиф олив приводится в двойственном числе, когда два человека, например, два человека, два яблока, два апельсина, два сока, альмусанна, это называется Аль-Мусанна. альмусанна, альмусанна или тасния, тасния. был, например, талибун, талибани, был Байтун, байтани. видите, они, они, они, и вот там олив это признак того, что это слово в состоянии ров. это олив вместо Доммы, вместо доммы. Так, четвертый признак Рафа – это у нас Нун. Нун. Где же встречается Нун? Давайте посмотрим. Нун приходит в глаголе Мударя. Фиаль Мударя. Если к нему присоединился Дамир. Если к нему присоединился Дамир. Но здесь три вида Дамира есть. Запомните, три вида Дамира. Дамир таснея, Дамир Джам. таснея это двойственное число, Или Джама – множественного числа. Или еще Дамир Мухатаба – женского рода. Муаннасати дамир муанна сати мухатаба давайте посмотрим примеры например я фаляне фа то фаляне фа фа фа вот везде где есть ну ну ну ну ну это все это признак того что этот глагол он состояние рафу и признаком его является нун вместо даммы. вот так вы должны говорить и араб каждого слова рафа мы закончили с вами теперь насыпь Насып самый главный это фатха, потом если фатхи не будет, то будет олив, или будет кясра, или будет я, или будет усечение нуна. Нун уходит, нун усекается, вот этот нун, я его специально выделил даже отдельным цветом и не поставил вместе в одной линии с тремя, потому что там усечение нуна. Но давайте посмотрим в каких же местах приходят эти все пять признаков. Первый признак, мы сказали, что признак самый главный у наспа это фатха. Фатха. Значит, он приводится в Исмальмуфрат, опять Исмальмуфрат, единственное число, значит, да? Второе, Джам Таксир. Джам Таксир, вы уже все прекрасно понимаете. Форма, поломанная форма, множественное число. И Фиалмудория, опять Фиалмудория, но если зайдет на него какой-то насып, амель который делает насып, и у него на конце не прибавлено ничего. На конце не должно быть ничего. Валям я тассаль ахарихи шей. Ничего у него не добавлено на конце у глагола мудоря. Если на него зашел наасибун, Насып это амель, который делает насып. То есть был, например, глагол яфалю, а стал яфаля. Нафатху заканчивается. Заканчивался на даму, теперь стал на нафатху заканчивается. Почему? Потому что, значит, впереди какой-то есть амель. Мы его называем насып. Насып. Эти все бы мы будем проходить с вами на следующих уроках, иншаллах. Так, это все мы убираем. Примеры. Смотрите. из Муфрат мы сказали Аль-Байта, например, Аль-Байта или Аль-Каляма. Видите, на конце Фатха Фатха стоит. Например, Джамтаксир аль-буюта, аль-акляма. Все. Там может быть фатха, танвин может быть просто фатха. Здесь мы уже не смотрим на это. Или глагол Яфаля, или тафала или афаля, или нафаля, везде вы видите фатха, фатха, фатха. Это признак того, что эти слова, имена или глаголы, они все в состоянии на, насаб. Признаком их «назба» является фатха явная, «захира». Фатха логера, явная. Понятно, да? Так, фатху мы прошли. Теперь вместо фатхи может быть алиф. Алиф в каком месте приходит? Давайте посмотрим. Алиф приходит в пяти именах. Асмаульхамса, Хамса. Это вы уже знаете. Был Абука, стал Абака. Был Ахука, стал Ахака. Был Хамука, стал Хамака. Фака, за -илмин. То есть, я увидел кого? Раайту Абаке Абака, Ахака, Хамака, Фака, за -илмин. Обладающего знанием. Вот эти все Алифы вы видите. Это признаки того, что эти имена состоянии насба. далее третий признак кесра третий признак кесра вместо фатхи она приходит в следующем смотрите она приходит в джамуаннас салим джамуаннас ас-салим множественное число женского рода джаммуаннас салим аль муслимати от а таби Аль-Муаридати, мусульманки врачихи и медсестры. Видите, везде на конце кесры, кесры, кесры стоят. Четвертый признак. Я. Четвертый признак. назва. Я. Я. Он приходит во в двойственном числе. Двойственно. Мусанна. Или то сне мы сказали. Мусанна. Например, было муслимани или табибани, а стало муслимайни. Табибайни. Муслимайни. Таби байни я, видите, я вот это признак, я это признак насба, признак насба вместо фатхи. И еще приводится во множественном числе аль-джаму аль-джаму муслимина, мухандисина. Было муслимуна, мухандисуна, а стала муслимина, мухандисина. В состоянии насып вот так, тоже я, я, я на конце. Вот видим, это признак насба вместо фатхи. Ну и последний признак назва, смотрите, усечение, усечение нуна. Хадфун Нун. Хадфун Нуни. Хадфун нун, хадфу нун, хадфу нун где приходит? В глаголах. Афалюль Хамса. У которых, когда они в состоянии рафа, аляти рафа, ага, бисабатин Нун. Когда Нун присутствует в состоянии рафа, у них Нун присутствует. Аляфалюль Хамса, аляти рафа, бисабатин Нуни. Например, яфаляни тафаляни, яфалюна, смотрите, там нун везде есть в своей основе. Но когда мы делаем в состоянии насп, нуны все уходят, нуны вот эти все усекаются, хадв происходит хадв просто усечение и получается яфаля, тафаля, тафаляи, дальше хафт у него три признака. Основной это кясра. Основной кясра. Потом я, потом Фатха. Это мы проходили. Давайте основной признак разберем. Где же он приходит? Кяс, кясра. Исмун Но смотрите, здесь добавка. Мунсариф. Новое определение появилось. Записывайте аль мунсариф. Мунсариф что такое? Это который принимает, принимает Танвин. Сарф это Танвин. Танвин на конце у него. Танвин, например, Бакрин, Халидин, Алиин. На конце у него, у этого Исмуль Муфрут Аль Мунсариф у него есть Танвин, есть Танвин дальше, Джам Таксир, тоже Джам Таксир поломанная форма, множественного числа но тоже Мунсариф, тоже Мунсариф. смотрите определение Исмов еще есть и Мунсариф, Риджалин, Шуджанин, Керамин, смотрите Риджалин, Шуджанин, Керамин «Ля Иллах, Иллах Танвин на конце, Танвин это вы уже будете проходить мунцарев, и фигуре мунцарев вы будете проходить на углубленном курсе на углубленном курсе иншала иншала это будет отдельная у отдельная уже платформа на котором будут проходиться вот эти все углубленные уроки Риджарин, шучанин керамин и 3 джаму аль салем. это уже для вас известно, где на конце атин, атин, атин добавляется. Муслиматин, Канитатин, Фатаятин, Абидатин. Это все понятно. Атин, атин, атин. Хорошо. Уховда. да? Второй признак. Теперь я вместо кассры. Я вместо кассры. Смотрите, Асмауль Хамса. Имена Асмауль Хамса. марар би ахик или ди -илмин». Смотрите, здесь вместо Алифа или вместо Вауа приходит Я. Абикя Ахикя Ви Это вот, это имена. Асмауль аль хомса называется. Следующее. Аль-Мусанна. Двойственное число. Это Мусанна. Салям туаля раджуляйни. Ва уаля дайни. Смотрите. Дал приветствие. Салям. Двум мужчинам и двум мальчикам. Ва валя дайни. Раджуляйни валя Я признак Хавда вместо кясры И последний, во множественном числе, аль-джаму. Аль-джаму, например, я дал салям мус мусульманам и дал салям учителям. Аля муслимина, муаллимина. Салям-то аля муслимина или аль-муаллимина. Теперь последний признак хавда вместо кясры может быть фатха. Может быть фатха, и она приходит в именах, которые ля сариф. Имена, которые ля ян сариф, ля сариф. Например, ан умара, ан хавсата, ма хадиджата». Смотрите, ан ан и маа это из Хуруфульджар. Они же по сути делать должны кясару на именах, которые, которые после них приходят. Но в данном случае мы скажем, эти имена они Гойрумунсариф. Гайру Мунсариф, то есть имя аль-ляви Не принимает танвин, и вместо кясра у него фатха. Вместо кясра у него фатха. То есть есть имена такие, которые ля -Ян ля янсариф они вот стоят именно вот в таком вот положении. Смотрите, что у них на конце фатха. Должна была быть кясра. Но это, как я вам говорил, мы сейчас с вами проходим матн. Основу, суть грамматики. А это уже целые уроки, отдельные уроки, которые будут проходиться уже в другом курсе Последний вид иараба – джазм Он состоит из двух признаков Самый главный – это сукун и усечение Усечение какой-то больной буквы или нуна Давайте посмотрим Сукун Сукун – он основной признак И он приходит в глаголе Глагол должен быть мудоря У которого... Окончание – буква здоровая. Сахехуль ахр. Сахех – здоровое окончание. То есть, теперь вы еще новое определение понимаете, что есть глаголы, у которых здоровое окончание, а есть у которых больное окончание. Значит, больные буквы там есть. Вот здесь здоровые Например, это уже известные примеры. Лям ялид, лям юлед лям якун. Вот это все здесь нормально. Теперь вот хазв. Здесь хазв. Хадф – о сечении или убирается. Но вместо сукуна может быть хадф – убирается какая-то буква. Давайте посмотрим. В двух местах здесь это, во-первых, фиаль мудоря, у которого больное окончание, больные буквы. На конце больные буквы. Лям якды например. Пример. Лям якды Лям ядау. Лям яхша. Запомните, что вот эти глаголы якды ядау, яхша, у них на конце – были больные буквы и эти больные буквы просто убрали и подсказка маленькая есть то что в конце этих глаголов есть харакаты якды там кяср стоит смотрите лям якды значит там была я значит там была я вот это кяср подсказка на то что была я лям ядру было ядру вау на конце вау больная буква ее убрали но подсказочка осталась это дамма лям яду теперь осталось лям яхша смотрите хашая было хашая яхша убрали больную букву фатха признаком осталось фатха признаком осталось как я вам еще раз сказал не переживайте не переживайте это углубленные уроки где вы это все разберете и поймете больные буквы как они усекаются как они изменяют глагол, как происходит превращение. Это вы все изучите. Но самое главное вам сейчас узнать самую главную суть. Теперь усечение у нас еще бывает в глаголах тоже. Афалил-Хомса. Афалил-Хомса. Глаголы Хомса. Пять глаголов, у которые в состоянии Рафа у них нун присутствует. Яфаляни, Яфалюна, Тафалина. Вот это. Вы видите на примере лям яфалю, лям яфаля, лям тафаали. Там усекается нун. На конце был нун, его убрали, его убрали. И получилось лям яфалю, лям яфаля, лям тафаали. Хотя на конце должно быть, должно быть нун. Понятно, да? Весь иараб мы прошли, где, в каких местах приводятся каждый вид араба мы это все прошли с на следующем уроке мы пройдем еще одну таблицу и араба но там шейх тот который составил эту книгу он сделал также про я но только другую таблицу этот же урок который вот сейчас мы с вами прошли он его по-другому предлагает может быть вам понравился вот этот урок может, вам понравится другой урок? У кому как зайдет этот урок? Поэтому вы сами уже смотрите, насколько вы поняли, и дальше идете, изучаете эту интересную науку. Матун Аджумия. Если вы смотрите этот урок, например, на тубе на YouTube канале, то, пожалуйста, поставьте комментарий, скажите, я прошел 17-й урок. Этот урок жду следующего урока и пишите свои пожелания пишите свои пожелания что вы хотите изучать независимо от вашего возраста независимо от вашего уровня потому что в будущем готовится создание новой платформы и там будут выставляться уроки как дошкольного периода как для школьников как для тех которые поступают в учебные заведения Здесь в Саудовской Аравии подготовительные курсы, они здесь два года проходят. Здесь также будет выставляться э, спец, спецпрограмма по изучению этих, двух, э, этих двухлетних курсов. Для того, чтобы уже ученик, находясь у себя дома, он проходил эти курсы. Курсы проходил, и это ему будет легче потом при поступлении здесь в учебные заведения университетов Риада, Джидды, Тайфа, Медины, Мекки, Баракалауфикум. Это все будет, иншалла, иншалла. Наберитесь терпения, изучайте, пишите. Мне нужно обязательно от вас как можно больше комментариев и как можно больше пишите ваших пожеланий, что вы хотите. Что вы хотите, потому что мы с Рудалем, с нашим братом Рудалем, мы с ним составляем сейчас новую платформу, и где будут выставляться все уроки, где будут... Учебники, где будут начальные курсы, для продвинутых курсы, для новичков курсы, будет любая информация. Но нам нужно для этого от вас получить поддержку именно в виде каких-то советов, каких-то пожеланий, каких-то комментариев. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Баракалауфикум, мы все это учитываем, все это заносим. На этом всем строим нашу новую платформу. Баракалауфикум, Хайран. سبحان كل اللهما وبحمدك أاشخو الله الها إلى العت أستفرك واتوب إليك